Старшее медделение, подсудимое Матвейчуку, давала таблетки определенным образом, откусывая, например, половину, или давала просроченные препараты. Поэтому я спрашиваю у свидетеля Карайса, вам известны вот такие факты? Не буду придумывать, потому что сдаюсь. Естественно, тут уж куда добиваться. В принципе, это Для этого сейчас боятся сотрудники, которые являются свидетелями про голову Второй до смерти не было бы, точно. Я это уже сбился со счета. счета. Ну, давайте про климат расскажем. Вот медсестры работали на ставку или больше? Теперь на сколько больше? До полутора ставок примерно. За месяц годовую норму выработал. До полутора ставки. Ну, в районе этого, плюс-минус. Нагрузка на одного человека в 13 раз больше, чем обычно. Нагрузка увеличилась? Практически нет. Что привело к самоубийству. Это делается специально для того, чтобы без объявления поддерживать трудовую дисциплину и контролировать ее. Ко мне доступ есть любого сотрудника, любого подразделения. Для всех. Дмитрий Александрович, будьте добры, выйдите, пожалуйста, к народу. А как он вышел-то? Через окно? Спонтанно, периодически. Естественно, это нормальная реакция масса проверок. Периодически в автономном режиме все проверки априори заканчиваются выявлением нарушений. Все факты не нашли подтверждения. Ну, ни к чему. Это внутреннее дело лечебного учреждения. Это и не было целенки. Бывает. Свидетели по делу не имеются зале судебное заседание? Не, Нет. Не. У нас свидетель не проходит, ты же слушаешь? благодарю. просто продолжает судебное заседание, рассмотрим уголовного дела отношения Маточков. От у меня сообщение, что ты не присмотрел, а сейчас 1, 70. Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовный случай 60. Судебное заседание. Итак, дебат до Зелекириста, ты должен участвовать в судебном заседании, пожалуйста. Ваши честы в судебном судании из э, помощник прокурора на конкурсе СУГО Талищинска, э, протерпевший кашмотом представитель потерпевшего противоположного подсудимого на плечу защитника 2 Чучу. Кроме того, в судебном судании явились свидетели Горайс и Птицина. Благодарю. Итак, напомню, что дело рассматривается в прежнем составе суда. Итак, господин, обвините Вам слово. Можете, предлагаю начать с допроса свидетеля Горась. Вот, и пожалуйста, что ваше мнение возража. Без возражения. Подписывайся. Защиты? Вот тут что-то мне не, не сторонного постанажать на месте выстрелите их запросы. Сидеть и Здравствуйте, вот так можете верхнюю одежду и вещи на оставить. Вы допрашиваете из качества свидетеля по данному делу в отношении Матвичу Полики Владимировны объединяется в совершении преступления в президенте 61-й статистико Кодекса Российской Федерации. Итак, восстанавливается ваш личность. Назадите, пожалуйста, поможете, дата месяца рождения? Горазг. Дата месяца рождения. Дата место рождения проживания по какому адресу? Благодарю. Итак, гражданство ваше. Место работы? Бюджетное учреждение учреждениях округа игры. Фургутская клиническая травматологическая больница. Должность? Главный врач. Образование. Судимость имеется. Итак, ваше ющность установлена на КУПАСПОР, что рассмотрена ваша права и обязанности предусмотренная статьей 51-й института лисико-деразмиками и обязанности лидерства по лисико-деразмикам, в которой определяется реальным законам. Ваши права и обязанности понятны? Да. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы Матвейчук и Ташмагамбетова? То есть вот, потерпевшая у нас и подсудимая. Вот потерпевший... ну, потерпевшего, так скажем, практически заочно, потому что лично мы с ними не знакомились. Угу. С подсудимым? Знаком, конечно. Да. А родственные отношения у вас имеются между каждой лицами? Нет. У вас же не в родственных отношениях состоите? Не состоят. Не состоите. отношения имеются? Нет. Нет. В таком случае, предупреждаю вас, что за сдачу заявления нужны показания, либо за сдачу показаний свидетелям следует ответственность в соответствии со статем 37-38 главного кодекса Российской Федерации. Удобно ответственность вам понятно? Да. Будьте добры перед подписка, заполните, пожалуйста, ее, фамилию, имя, отчество и вашу подпись. Будьте добры передайте, пожалуйста. Будьте. Итак, подписка свидетелям, запомните, пожалуйста, у вас. Василий Васильевич, что вы знаете, почему вы с, чем, с тем, что мы работаем в одном учреждении, в связи с тем, что мне приходилось с ней часто встречаться по работе, в связи с тем, что она является хоть и не непосредственно, но является моей подчиненной, поэтому мне приходилось с ней встречаться по рабочим вопросам. А в настоящее время является нашу случайность? Нет. На следующий день, да? Нет. Но работала в вашем да? Под вашим руководством. Скажите, как вы можете ее характеризовать как сотрудника? Могу характеризовать как профессионала, как сотрудника очень ответственного, исполнительного, надежного. Насколько я помню, никаких нареканий, взысканий в адрес за время работы учреждения не было. А долго работала в этом нашем учреждении? Если я правильно помню, то больше меня. Раньше, чем вы Совершенно. Да. А какая у меня была должность? Старшая медицинская сестра, отделение реанимации анестезиологии номер 2. Как человек, отлично сможете на ответ кто-то Было какое-то у вас неформальное, неформальное общение или нет? Неформального общения не было. А, говорит, задавать можете? Ну, ту, ту характеристику, которую я дал, она и соответствует, да? Скажите, на крючок поступали ли в первом году какие-либо жалобы, претензии от коллектива от сотрудников в вашей адрес? Один-единственный раз анонимная жалоба. Можете сказать более подробно, когда это было, что за как происходило в содержании? В октябре месяце я получил по почте письмо на, мой, на мое имя, где было указано, что в коллективе старшая медсестра, дословно не буду, не, не могу сказать, потому что не помню, это было давно, но Примерно суть такова, что составляется неудобный график, что грубое в общении, что создает какие-то сложности в работе. Письмо было отправлено с адреса какой-то юридической фирмы. Я не помню какой. Были подписи на этом письме, Нет, автограф не был. Анонимная была, да? Анонимная была. Какие ваши действия при получении данного основания? Я дал распоряжение создать группу рабочую и провести анкетирование сотрудников, всех сотрудников этого отделения указанного среднего вашего персонала. Скажите, кто входил в данную группу? Кто занимался проверкой, помните? Ну, сотрудники юридического отдела, кадрового, то есть отдела кадров и профсоюз. Проверка была проведена, я какие результаты? Результаты, все, все факты, практически все факты, там не нашли подтверждения в этом анкетировании. По итогам анкетирования? Да. А помимо анкетирования, какая работа была проведена? Известна. Может, личные беседы, еще что-то? Ну, лично я с сотрудниками не беседовал. Сотрудники, а, с ну, сотрудниками, которые в группе в данном состоянии, они проводили какие-то личные беседы? Они проводили анкетирование. А, да. да? Там все, отражалось все вопросы, которые поставили в анкете. А, скажите, пожалуйста, вам было известно, кто автор данного письма? Нет. Настоящий день известно? Ну, предполагается, насколько мне известно. Угу. Но, во всяком случае, какого-то официального подтверждения я не получал. Ну, в курсе, Или, ну, как, официального? Официального, если я правильно помню, ООО «Гарант». Угу. Ну, а кто из сотрудников, официального? Вам известно? Нет, не известно. Вам не известно? Нет. Это и не было целью анкетирования. Ну, вот было это вопрос. и не было целью этого анкетирования. А какая это цель? Это на самом деле выяснить, какова обстановка в этом отделении. На самом деле все указанные факты были, были перепроверены. По поводу графиков еще раз проверили кадровики и экономисты, те, которые непосредственно составляют, ну, в смысле, не составляют, а проверяют, утверждают и вернее, утверждаю, явно дают мне на утверждение все эти графики. Вот. И в результате этого анкетирования проведенной этой работы мы э, издали распоряжение о том, чтобы еще раз усилить контроль за составлением графиков, учитывая э, все пожелания и возможности какие-то э, более удобного расположения работы в этом графике. Вот.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 По а, поводу вот, э, группы какого отношения какого-то не возможно, проведелась с часть на части примерка. Да, мы э, направили туда это отделение медицинского психолога, нашего сотрудника, для того, чтобы пообщаться внутри коллектива, повыяснять какие-то возможные конфликтные ситуации, потому что в принципе там несколько сотрудников, два или три, я точно не помню. В, этом, в этой анкете указывали, что периодически возникают какие-то такие рабочие конфликтные ситуации. Угу. А когда был э, психолог, работал в отделении Не могу сказать, сейчас не помню. Потому что тут э, в эту всю цепь событий появилось новое обстоятельство, угу. ну, э, которое чуть-чуть перевернуло вообще все представление. О чем вы сейчас говорите? О факте самоубийства. О факте самоубийства. психолог работал в отделении и после. После, да, сюда, потому что, если я правильно помню, если вы мне напомните, это какого числа случилось? 21 вот примерно, по-моему, 21-го мне как раз комиссия должна была, и 21-й представила результат по анкетированию. Ну, в смысле, анализы Ну, вот так же, вот, опал, Да, да. да. Mm -hmm. Ну, то, что, ну да, получается, оправданных. И уже после этого работать стихотно-психолога там, там была? Естественно, тут уж куда деваться. Ясно. Скажите, надеюсь, я, здесь, я отвечу, до выступления данного обращения, данные жалобы, письма как вы ну, называете, были какие-то жалобы? Ну, вы мне задавали этот вопрос, слушай, но ну, ко мне не поступало. Жалобы? Да, не поступало. Нет. А после э, смерти Дашьму Кобетовы, по психолога, что еще, какие работы производились, проверка, возможно, какая-то была еще что-то? Ну, проверки, проверки, они... Ты Я чувствую, уже сбился со счета, связан с... в том числе. Угу. А что за проверки можете пояснить? Какие-то факты подтверждались, какие-то, э, ну... Что-то Но ну, одна из проверок вот эта, которая сейчас разбирается с ним. Ну, это уголовное производство, mm -hmm. немножко другое, а именно, может быть, департамент. Департамента. департамента. В том числе департамента. В том числе департамента. Uh -huh. Ну, множество это вот, Множество здесь... проверила. Множество провели. Скажите, вы ли вы видели в случае? Нет, давайте так. Вы знали, что письмо написали Ташмакабетовым? Нет. Не знаю. А вы беседовали с Ташмакабетовой Айджаном? Вы знали ли они беседы? Нет. Вы давали такие поручения кому-то из юридического отдела камер или других подразделений и служащих, которые работают в вас в учреждении? Нет. Не давали? Не давали. Смотри, что, побеседовали по пункту поступившего письма? То есть, непосредственно у нее же Не могу сейчас сказать, я не помню. Я точно помню, что по этому поводу я <Barely> разговаривал с главной медицинской сестрой, но почему-то еще не буду знать, не помню. Не помните. Ну, пока не прошу, И... да, будут вопросы не прошло считать. Пожалуйста, до тебя первый вопрос воду. Представитель. Да, Пожалуйста. Дмитрий Александрович, скажите, вот, сколько в штате сотрудников э, в этом отделении состоит? В котором, уточните, пожалуйста. А, в отделении реанимации и астезиологии, которым как раз вот наша руководила. На ну, память не помню, но порядка 50. Угу. А штат-то укомплектован? Нет. Сколько не хватает работников? Это ситуация плавающая, периодически. Ну То есть всегда есть недостаток в медицинских работах? Я так скажу, в медицинском учреждении всегда есть недостаток работника. Скажите, Вам известно, как распределялась нагрузка рабочая на средний медицинский персонал? Примерно, да. Расскажите. Примерно одинаково. Ну, вы имеете конкретно каждый медицинский? Примерно одинаково. Поясните, пожалуйста, в чем измерять? В килограммах, ну, в часах или в чем? Ну давайте не в килограммах, а будем измерять в часах. Вот медсестры работали на ставку или больше? Больше, в основном больше, кто хотел. Скажите, насколько больше в среде. До полутора ставок примерно. До полутора ставки. Ну в районе этого, плюс-минус. Например, согласно выписке из графика работ за август 2021 года, следует, что переработка составила 77% свыше, ну, конкретно указано 122,4 часа сверхмесячной нормы. То есть, только за один месяц, август, Айжан была перевышена допустимая годовая норма переработки. В год максимум 120, а она переработала в 122 часа аж за месяц. Годовую норму выработал. До полутора старого примерно. До полутора Ну, в районе этого. Плюс-минус. В зависимости от э, сезона... В зависимости от периода отпусков, наличия больничных и так далее. Как-то повлияло время ковида на количество часов для каждого мастера? Нагрузка увеличилась? Практически нет. То есть, по сути, нагрузка на одного человека в 13 раз больше, чем обычно? Нагрузка увеличилась? Практически нет. Ну, с учетом того, что, может, чуть больше больничных стало, поэтому, -за этого, но я не Прямую связь какую-то с ковидом, потому что мы не работали в ковидаре, У нас режим был другой. Скажите, вы графики вообще проверяете у медицинских сетей? Да. Вы их утверждаете? Я их утверждаю. Утверждаете, да? Я их утверждаю. Скажите, вот вы как главный врач, насколько информированы были, что происходит в отделении ЯХ? И конкретно в отделении, где произошел этот инцидент. Этот инцидент какой? Самоубийство. Еще раз уточните вопрос. Скажите, насколько вы информированы о состоянии дел в отделении, конкретно вот в отделении реаниматологии и ре ре ре ре анестезиологии? Каких дел? Дел там много. Каких дел конкретно? Ну, давайте психологического климата. Психологического климата. Ну, во всяком деле, наверное, психологический климат как раз и, и подразумевает наличие или отсутствие каких-либо жалоб. Вот расскажите нам, какой был климат в этом отделении вот. до жалобы? До меня сведений о каких-либо отклонениях в климате никаких не поступало. Скажите, а кто вам вообще докладывает о ситуации в каждом отделении? От кого вы получаете информацию? Ко мне доступ есть любого сотрудника, любого подразделения. В том числе и среднего медперсонала? Среднего, младшего, прочего, докторов, администрации. Для всех. Горать на месте? Нет. Я же вам сказала, его нету. Он, да, здесь, он здесь, он здесь Да, он да вы что? Я тут час уже сижу, никак не было. Его. Там, Там нету ну, честно. Я, я на парк Билетер. Ну кричите. Дмитрий Александрович, будьте добры, выйдите, пожалуйста, к народу. Главврач должен сидеть вот здесь вот, вот на этом кресле и принимать народ. Прогул. Вот могу вас поздравить, у вашего руководителя очень хорошая реакция. А как он вышел-то? Через окно? Окно свободно открывается. Ну да. Он здесь выходит? Вы его видели? И мы его не видели. Да здесь, он здесь в здании. Ну вот еще один виглед. Для всех. Скажите, а вот вы можете с медицинской сестрой пообщаться с людьми? Да. Такое бывает, что вы вызываете к себе медицинскую сестру для выяснения каких-либо обстоятельств? Крайне редко. С чем это связано? Нет необходимости. С какими ситуациями связана вызов к вам? Ну, к примеру. Приведите пример. Вот вы сказали, что да, бывает. Бывает. Вызывает. Например. Есть необходимость решить рабочий вопрос. Конкретно какой? Может, если что, ничего не Да. да. Ни к чему. Это Я внутреннее вижу. дело лечебного учреждения. Я считаю, что, что? Снимается более вот этот Я считаю что относится к делу вот, данный вопрос. Тогда то, в том числе и доказательствами юридическим. Угу. Ну, давайте про климат расскажем. То есть... Так спрашивайте. Вы э, информированы вообще, что происходит в каждом из отделений, в том числе вот в отделении, которым руководила старшая инстара Матвейчук? Да, конечно. Да, конечно. Скажите, к вам заведующий данного отделения обращался с какими-либо какими вопросами о, о, о жалобах, поступивших к нему? Нет. Сейчас. Вот вы охарактеризовали подсудимого как исполнительного работника. Это что значит? Что она исполняла? Четко выполняла свои функциональные обязанности. И все. Что еще нужно? Ну, я не знаю, беднее, что нужно для выполнение выполнения функциональных обязанностей. Хорошо. Вы ее вы характеризовали как надежного работника. Что это значит вот, по вашему? Выполнение надежности? функциональных обязанностей. То есть исполнительное, надежное, это все про выполнение обязанностей. Задайте. Вы дали распоряжение провести проверку и анкетирование? Юридическому отделу, отделу кадров, профсоюз. Скажите, Вы сообщали главной медсестре о поступившем письме? Да. Каким образом? Вкусно. Расскажите вообще вот про Ваши действия, когда Вы получили это письмо? Дал распоряжение. Создать вы вызвали рабочую группу, провести анкетирование. Хорошо. Вы вызвали к себе конкретного работника? Да. Кого? Паницыну Наталью, начальника юридического отдела. Дали распоряжение? Дал распоряжение. Главную медсестру в какой момент вы повестили? Не помню. конкретные указания выдавали, на предмет чего анкетирование должно быть впереди? По фактам, изложенным ваноники. По фактам? По фактам, изложенным в анонимке. Вы вот эти анкеты, которые были составлены, сами видели до заполнения? Да. Утверждали как-то или просто. Нет. Не устно не письменно? Не устно не письменно. То есть вы согласились с теми вопросами, которые были поставлены на да. макетах? И посчитали, что они отражают ту ситуацию, которая в анонимной жалобе изложена? Посчитал. Скажите, вот вы сказали, что направили психолога в отделение, фамилию психолога скажите? Сейчас уже это не относится к делу. Это ваш а психолог штатный? Да, конечно, У вас много психологов подумали? Да. Кто из них был? Фамилия? Да. Проводникова. Приезжает психологи, чтобы мансистский после этого психолога у меня получилась чуть ли истерика, потому что психолог ее во по всем почти обвинила. Она очень расстроена была. Наоборот, депрессию шпала после психолога. Я за начали их на вертушку поставили. По национальности вас рабят. Вертушка была очень хорошая. Она была никакая. 27 декабря повесил Селина. Этого сейчас боятся сотрудники, которые являются свидетелями приватного Второй бы смерти не было точно. После смерти аж некоторые даже чуть не не плясали по коридору бегали. Все плакали, а некоторые плясали, ходили. Все они очень довольны были. А, я Милина? Да. Проводникова. Она беседы проводила э, до э, суицида или после? После. Скажите, какие-то проверки были трудовой дисциплины э, сразу же после поступления на нее на жалобу? Да. Какие? Проверка графиков. Эта проверка была на месте в отделении или, ну, вот, типа камеральной? То есть принесли графики, посмотрели и сделали вывод? Да. Да, что? На месте в отделении? Графики. Это проверка документов. Проверка документов. На место выходили какие-нибудь уполномоченные сотрудники проверять другие какие-то факты? Нет еще. Нет еще? Еще раз говорю. До 21 октября нет. Хорошо. После 21 октября? Масса проверок. Масса проверок. Понимаете, а а в том же свидетель тояснил, что проводилась масса проверок на вопрос бездарственного администратора? Ваша честь, я конкретный вопрос задаю. Были ли проверки сразу же после поступления именно в отделении? Я могу пояснить, почему я этот вопрос Я поясняю, что после поступления жалобы анонимной по показаниям других свидетелей, сразу же комиссия выходила, проверяя рабочее время. Вот я спрашиваю главного врача, была ли такая комиссия? Вот и я, считаю, и, что и это... по данному вы... факту сформулируйте в таком случае еще раз вопрос. Скажите, была ли проверка в отделении э, по факту учета рабочего времени медицинских сестер? Такие проверки проводятся даже без моего распоряжения. Периодически в автономном режиме служба кадровая, экономическая проходит без объявления в извиняюсь, что я так выражаюсь. Это для того, чтобы именно проверить соблюдение э, графика и соблюдение дисциплины, э, как то вовремя прийти на работу, вовремя уйти и пофамильно соответствии графика и фактически присутствующего коллектива. Это, это, еще раз повторю, независимо от моего либо распоряжения, либо его отсутствия. Без, без каких-то специальных графиков. Спонтанно, периодически. Сигнал или какой-то поступил, либо просто это вот внезапная история. Это делается специально для того, чтобы поддерживать трудовую дисциплину и контролировать ее. Скажите, от чьей воли это зависело проведение проверки? Это зависит от обяз... выполнения обязанностей кадровиков и экономистов, которые в том числе контролируют рабочие графики. Вы говорили спонтанно, поэтому я спрашивала, а вот кто... Я захотел... отвечаю. Да. Кто, кто из сотрудников... Не могу помощи? сказать не по но еще раз говорю. Представитель юридического отдела, представитель кадров, представитель экономического отдела. Какого-то графика не было, правильно? Я Когда уже... захотели, тогда пришли. Извините, ответил на данный вопрос, что это было не исключено, что и, и, и эти сигналы тоже повлияли, естественно. Это нормальная реакция. Скажите, вот вы говорите, что множество было проверок. А проверка, была ли проверка Депстракла, которая установила, что нарушения все-таки были в отделении? Еще не одна проверка не, уст... не установила отсутствие каких-либо нарушений. Все проверки априори заканчиваются выявлением нарушений. Была ли проверка э, департамента здравоохранения, которая установила нарушения вот в этом отделении после суицида? Да. Вы знакомы, да, с материалами проверки? Конечно. И еще такой вопрос. Скажите, известно ли было вам о нарушении выдачи лекарственных форм старшей медсестрии? Ну, Мы разбираем производственный конфликт и свидетели указывают на то, что Старше отделение, отделения, подсудимое вот, ничего давала таблетки определенным образом, откусывая, например, половину, или давала просроченные препараты. Поэтому я спрашиваю у свидетеля Горальса. Вам известны вот такие факты о наличии просроченных таблетированных форм? Я сниму этот вопрос, поскольку этот вопрос может быть объяснен при других обстоятельствах в рамках другой проверки либо уголовного дела, и отношения как таковых к настоящему уголовному делу не имеет. Пожалуйста, еще вопрос. честь я возражаю на действие председательствующего в порядке статьи 243 Уголовного культсуального кодекса. Прошу занести их в протокол. У меня вопросов больше нет. Просудимая, пожалуйста, вопрос. Да, есть вопрос. Да, есть вопрос Дмитрий Александрович, скажите, в период с 14 по 21 октября 2021 года, если вам известно, выявлял ли Матвейчук автора на Насколько мне известно, нет. Нет. Оказывал ли Матвичу психологическое давление на следственницкий персонал с целью выявления автора жалобы? У меня таких сведений нет. Высказывал ли Матвичу угрозу увольнения, в том числе Тошмагамбетова? У меня таких сведений нет. Это, Во-первых. Во-вторых, вопрос, кого уволить и кого принять на работу, относится только ко мне. Угу. И последний вопрос. Унижал ли в отличие достоинство, человеческой достоинства Ташмагамбетова, умоляла ли ее положительным самостоятельным? У меня таких сведений нет. Вопросов больше нет. Раз такое все Скажите, еще Скажите, вам известно, что в видеопроведения проверки например, с первого года, от в 2021 года Шумбитова целое заявление в больницу? Да. Известно, оно выступало, получается, да? Да. Вы выясняли, какая причина, с чем данное заявление поступило? Нет. Не выясняли. Сбор а, может со старшими стой, с сотрудниками у вас есть, как это Я задаю вопрос главной сестре, потому что перед моим моей, моей визой она подписывает это заявление. Я часто, практически всегда по каждому увольнению, спрашиваю причины. Она сказала, что выяснила смена места работы. Конкретно по нашему обеду это была смена места работы. Да. Вам так пояснили, да? Да. А, а заявление, собственно, будет описано? Да. Вопросы угу. выше не можешь чистить. Пожалуйста, тебе еще вопросы. Вопрос, представитель. Я задам еще один вопрос, возможно, уточняющий к вопросу государственного. Обвинительно, не начиная а дополнительное. Скажите, а вот известно ли вам о наличии заявления о снятии дополнительных часов, которые за день, ну за день, за два раньше был, было написано дошмогобетову? Как еще раз вопрос о дошмоги? Вы подписывали заявление о снятии дополнительных часов дошмогобетовым? Для этого заявления не помню, не буду. Придумывать, потому что заявлений подписывают много, а вот таких, наверное, я запомнил бы, потому что снятие дополнительной, иметь в виду, дополнительное. Ну, совместительство, работы. да, сверхурочные, э э э за пределами рабочего времени. Я не помню такого. Если оно и было, то его легко найти. Ну, я у вас спрошу. Я не помню. Нет просто Брюш? Пожалуйста, сделай. Нет. Зачем? Да, да. да, есть один вопрос. Да, Уточняющий. В связи с тем, что вы объяснили, что вопрос о приеме и увольнении работников на работу относится именно исключительно к вашей компетенции, правильно? В вашей машине. Вот в связи с этим вопрос. Матвейчук за все за весь период вашей совместной работы когда-либо обращался к вам с просьбой уволить как кого-либо из сотрудников Ленина Турмордия? На моей памяти нет. таких нет, просто больше не месяц, да, просто... у меня появился вопрос как раз. Скажите, а много ли сотрудников увольнялось из этого отделения? Ну, допустим, не за годдер. Текучка-то Я... вообще большая в этом отделении? Текучка в реанимационных отделениях периодически случается больше, чем в других. В этих отделениях. Вообще, в реанимационных отделениях. Получается, по собственному желанию, по инициативе работника увольнялись в данном да. работе? Да. еще вопросов имеется? Ну, вопросов не имеется. Нет, нет. не Не имею. Благодарю, как мы просмотровились. Вопрос завершен. Можете остаться, каким что вы выбираете. Но, будет, не подскажете, где шуруповерт хороший можно купить? А чем тогда сейчас они первые? Использовались дрелика, шуруповерт. С этой дрели сыпалось вот такими комками ржавчина в рану пациентов. У нас рвота начиналась. Не, ну тут я с вами Не подскажете, где шуруповерт хороший можно купить? На Каком? Каком? Я да. ну, да, брал, я да, брал в мирной строите. Но это все зависит от твоих финансовых возможностей и от твоего желания что-то. Да? Да, это так. Ясно.